Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Вести Валкон, где мы рассказываем о традиции, вере, наследии предков. И сегодня мы продолжаем наши рассказы о героях нашего времени. Подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Здравствуй, Артем. Здравствуй. Артём. Мы с тобой два года назад в присутствии твоем, присутствии Антона и Никиты записали сюжет, где мы рассказывали, и вы рассказывали о своем переходе в нормальное состояние. То есть переход у вас такой был интересный, жесткий. Давай мы вспомним о том, о чем ты говорил в прошлый раз, и потом ты расскажешь то, что...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 Получаешь деньги, едешь деньги тратить дальше в другие клубы, где играет другой диджей, ты стоишь там на баре. Я пил три дня подряд, я просыпался, пил, засыпал пьяный, просыпался, засыпал Кашу. и уехал пьяный в Питер с Москвы, чтобы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 Я буквально уже ходить сам не мог. Вот, уважаемые друзья, вы посмотрели, что рассказывал Артём о своей жизни, а теперь вот прошло два года. Сегодня на дворе 2022 лето. Очень много изменилось в обществе. Общество бурлит. У нас проходит очень раз... важные события в обществе, да и вообще в мире идет перелом. Друзья, все тайное становится явным. Приходите на онлайн уроки каждый вторник в 7 часов, и я вам расскажу. О тайном и о явном. По ссылочке под видео. Артём, вот расскажи свои ощущения за эти два года. Как себя чувствуешь, что у тебя произошло, положительно или отрицательно вообще? Вот. Ну да, я бы оценил с двух точек зрения. Я бы оценил сначала себя, да. а потом себя в мире. Да. Ну я, наверное, скажу так, что я углубился в те практики, о которых говорил, и... Продолжаю трудиться вот uh -huh. для зрения, с Владимиром Николаевичем, вместе мы выпускаем эти сюжеты которые uh -huh. вы смотрите ты начал снимать свои ролики очень хорошие профессиональные yeah. дел, на мой взгляд очень хорошие ролики да ссылочка будет в описании yeah. кстати посмотрите ну, вот, да начал вести свой канал то yeah. есть выражать уже свою позицию да yeah. какой-то опыт делиться своим опытом yeah. и yeah. так далее еще в личном плане что произошло это то что я ну, укореняюсь вот в изучении питания да углубляюсь в этот процесс и как бы еще его трансформирую. если тогда Uh, я уже перешел на веганство, то теперь я до да, сохраняю веганство, но уже где-то процентов 50 у меня сыроедение идет, и отказался от ряда еще продуктов, и я вижу улучшение по своему здоровью. То есть uh, mm -hmm. я проверяю это практиками задержки дыхания, задержка увеличивается, то есть, ощелоченная среда, значит, получается. А работоспособность как у тебя? Ну, я бы сказал, что она такая же, наверное. Такая же. Такая то же. есть, да. вот э, работоспособность. Я скажу, что, кстати говоря, по работоспособности вот у меня за эти два года, а уезжая в деревню, я там не устаю. Здесь вот, немножко накатывает, потому что ментальный план да, тяжелый. Да. Вот, что еще? Занимаюсь практиками йоги mm -hmm. на сегодняшний день. И да, и веду канал. Yeah. Но это уже, наверное, мое ну, отношение да, аспект, к миру. Да, ну, творческий да. аспект. Да, творческий аспект. Да, и отношение к миру. Ну, в принципе, вот за эти два года, да, произошли события. Сначала страшная болезнь, да, которую все знают, и мы показывали ролики, где мы общались там и с депутатами на тему ходили, вели да. социальную работу да, в команде, да, да, отдельно. Да. Я да. начал больше принимать. То есть ход событий, он бывает приятный, неприятный, но я учусь его принимать. И мне кажется, за два года я все равно преуспел в определенных смыслах. Uh -huh. Вот такое изменение, наверное, это основное у меня. Потому что сначала мне, как бы я старался навязать свою философию. Теперь я начинаю принимать, что бывают и другие философии по жизни. Да, даже которые слишком не соответствуют моему видению и так далее. Ты знаешь, мы же ведем с тобой, с тобой вместе ведем ведическую концепцию здоровья. Уроки по, так скажем, нравственному устою. Вот как ты себя оцениваешь с точки зрения конов, с точки зрения... Нравственные устои, вот по свойствам и качествам у тебя качество подросли, а с, и, и, и свойства уменьшились. Я проводил у. оценку, так. Uh, я могу сказать, что, наверное процентов на 15-17 в лучшую сторону. подрос то есть вектор у тебя да, да, идет. Нет, ну, это идет, но причем интересно, что некоторые качества ухудшились, а некоторые... Ну это ну, бывает, то есть, то есть, бывает, да, да, да. что-то было лучше, что-то да. стало хуже и так далее, но вот в динамике, в совокупе я бы сказал, что процентов 15-17 я подрос. Ну вот, замечательно. Уважаемые друзья, мы будем продолжать следить. За жизнью наших героев. И будем смотреть в динамике, что происходит. Это интересно. Это интересный опыт. Интересный опыт, когда человек переходит в другую ипостась. Итак, с вами был Вичезар и Артем. Подписывайтесь на наш канал, на наши каналы. Всего хорошего. До новых встреч. Всего доброго.